Друзья, всем привет! Вы снова на канале Вкусняшки от Яшки. Сегодня мы... Сегодня мы... Сегодня мы будем наконец-то готовить мясо. М -м -м. Вот, короче, у нас сегодня будут вот такие ребрышки. Мы их постараемся сделать ребрышками барбекю. Естественно, дома. То есть, не на улице, не там в барбекю, не на мангале, там еще как-то. А дома в духовочке... Вот. Но они получатся очень классные, это точно. Да, вот, всем спасибо, спасибо всем, кто подписывается, ставит лайки, естественно, прожимает колокольчик и пишет свои комментарии. Мы читаем их все, уверяю вас, мы их читаем. Вот, ну, а мы начнем приступать. Короче, у нас сегодня вот такая вот лента ребрышек. К сожалению, не нашел, хотелось найти, знаете, вот такие прям, чтобы были длинные ребрышки, но, к сожалению, не нашел. Понятно, что можно было поискать получше и найти, но ничего страшного. Я думаю, эти нам тоже подойдут. Будет вполне неплохо. Для начала нам нужно подобрать вот это все лишнее. Сейчас уберем вот эти вот шметочки мелкие. Да, это мясо, никто не спорит, но ну, не кайф, чтобы оно тут висело. И как я уже рассказывал по поводу обработки ребер, что нам нужно сделать? Нам нужно убрать вот эту вот пленку. Потому что она нам не будет давать проникать вкусом, всем вкусом в мясо с этой стороны Естественно, здесь все нормально, здесь все нормально, а здесь беда Поэтому берем с какого-нибудь краю, подчекрыживаем чуть ножом Вот так И начинаем как получится отдирать эти пленочки Берем, короче, вот так вот залазим под эту пленку ножом Подели ножом, вот схватили вот за такой вот кусочек этой пленочки и отдираем ее. Можно взять бумажное полотенце, допустим. Тогда будет ее проще намного держать и так ее отдирать. Ну, по максимуму, понятно, нам в идеал ее мы не зачистим, но по максимуму, как получится... Нужно это снять. Если где-то она не дочистилась, допустим, вот как здесь в конце, вот это вот место, не особо хочется заморачиваться, просто берем ножом и делаем надрез в этой пленке. И все. Так, оп, все. Достаточно. С мясом у нас особо много заморочек не будет, мы не будем его прям там мариновать, в чем-то оставлять на какое-то время. Нет. Мы просто берем, разделим где-то кусочка на три, ну плюс-минус вот так. Раз... И я думаю, что примерно вот так. И два. Все. Это мясо пока откладываем в сторону. И сейчас будет самое таинство. Таинство ребрышек барбекю. Но это не точно. Так, ну что. Короче, суть в том, что мы сейчас, для того, чтобы наши ребрышки стали супер мягкими, мы их будем сначала отваривать. Отваривать мы их будем... Штуки. Короче, Вваливаем сюда пол пачки кетчупа. Кетчуп самый обычный, просто томатный. Ливаем туда соевый соус. Следом за соевым соусом у нас идет бальзамический уксус. Только с ним не перебарщивайте. Так как это все-таки, как ни крути, но уксус. Закидываем туда чеснок. Закидываем туда несколько горошков душистого перца. Сейчас. Дальше у нас пойдет уже нежидкая часть. Нам нужен имбирь. Ну, нам его на самом деле нужен немножко. Короче, вот такого кусочка имбиря нам вполне будет достаточно. Отчекрыживаем его. Какими-нибудь просто колечками. И зашвыриваем его туда же, в кастрюльку. Дальше нам понадобится апельсин. А теперь магия. Лобысь. А что, так можно было, что ли? Нам абсолютно без разницы. В каком виде он будет там порезан, не порезан, вообще обязательно. Он у нас будет вариться довольно-таки долго. Потом все равно этот бульон будет садиться. процеживаться, вернее, цедиться. заговариваюсь немножко. Поэтому просто берем и выковыриваем туда. Нам главное, чтобы лимон дал сок и свою кислинку, цитрус. Можно было, конечно, еще туда покрошить его кожуру, но обойдемся. С этим поступим немножко иначе. Я, вот Я думаю, он прекрасно дополнит вкус и аромат наших рюбешек. И последний ингредиент это догадаетесь, что это? Это мед. Он у нас немножко засахарился, но это абсолютно не важно. Отправляем туда пару столовых ложек меда. Это жижа. Чудо у нас готово. Теперь немножко сейчас это все здесь перемешаем, чтобы мед чуть-чуть раскидался. И все, давай. Теперь берем наши ребра и сюда засовываем в кастрюльку. Оп. и оп. красно теперь нам нужно немножко это все разбавить просто обычной кипяченой водичкой вот так все теперь просто отправляем это на плиту доводим до кипения ставим на средний огонь и варим это на медленном кипении час а дальше встретимся так, друзья, ну что, ребра у нас уже проварились сейчас. Сейчас мы их вытащим э, в другую тару. Вот, и дальше покажу, что делаем. Вытаскиваем наши ребра. Уф, уф, уф, уф. Видите, они прям костяшки, прям уже оголились. Очень круто. Так, снимаем отсюда, наш бывший апельсинчик. На самом деле они как бы уже в принципе готовы к употреблению, но это еще не конец рецепта. Дальше будет самый, самый сок. Все, ребра мы вывалили. Что нам нужно теперь сделать? Нам нужно процедить наш бульон от того всего, что здесь было, то есть от апельсина, от чеснока. Нам нужно это все отсюда убрать. Вернемся через минутку. Да. Ребят, все, мы процедили бульон. Теперь переливаем его обратно в кастрюлю. И ставим на медленный огонь на плиту. Нам нужно это выпарить до, грубо говоря, такой густой-густой глазировочки, То есть часа на два на медленном огне это у нас сейчас будет выпариваться. Ну, а дальше уже встретимся. Так, ну что, друзья, бульон мы выварили. Я его перелил его в чашечку. Там, понятно, еще осталось. Вываривался он у нас около трех часов. Но видите, в чем самый косяк всегда получается? Сверху вот, такая вот прям масло-масло. Ну, это на самом деле не такая же большая проблема. Просто берем ложечку и чисто вот так вот верхний слой берем и убираем. Да, это занимает некоторое время, но это лучше сделать, и у нас будет уже чистенький именно без вот этого жира, без вот этого всего плохого. Вот, можно брать куском хлеба просто. Хлеб будет впитывать этот жир, но хлеб можно будет по факту выкидывать, потому что кушать хлеб с этим жиром будет не такое себе. Еще есть вариант самом деле самый простой, но самый долгий по времени. Это взять просто э, остудить, ну, перелить в какую-либо емкость, да, или даже в кастрюле отправить в холодильник. Когда уже это все замерзнет, остынет, жир останется сверху прям ну куском, просто берешь ложкой и очикрыживаешь оттуда и все. И проблем никаких. Но это самый долгий вариант. Мы, к сожалению, займемся не им. Ну, в общем, сейчас я уберу и буду показывать уже, что мы делаем дальше. Ну все, теперь просто берем ребра, выкладываем на подготовленный противень, застилаем его фольгой. Сверху ребра. Вот так. так. Вот, вот так. И просто берем и хорошенько смазываем. прям прямо от души смазываем. Духовка уже разогревается на максимальный жар, нам нужно, в принципе, это у нас уже ребра готовы полностью, нам нужно только, чтобы вот эта глазировка, вот этот соус, чтобы он запекся и все, дал корочку. Так, ну что, друзья, я уже обмазал ребра. Вот, духовка разогрелась, сейчас отправляем эту, эту духовочку минуток на 10, посмотрим. Но можно один раз обмазать, но я, я думаю, что я еще разочек обмажу, чтобы прям, прям корочка была офигенская. Короче, все, отправляем в духовку, духовка на максималках, сейчас минуток 10 примерно. Они у нас там подзапекутся, и я еще раз их обмажу, и уже когда будут готовы, я вам все покажу. Ну что, друзья, вы уже видели в разрезе все. Вот, мясо наше уже готово. Пришло время попробовать. Да, это действительно офигенно. Оно очень нежное, благодаря тому, что мы его варили. Оно прям пропитано вот теми вот вкусами, ароматами этого бульона. Всех тех специй, приправ, которые там были. Прикольно. И... Вот сейчас глазировка, она прям дала вот эту вот корочку. Тоже вот эту именно ароматную, вкусную корочку. М -м, рецепт зачет. Прям очень зачет, прям очень классно. Э -э, советую попробовать вам сделать это. Но есть небольшая, конечно, запара. Это именно с э, выпариванием самого соуса. Вернее, бульона в соус. Вот. А, в остальном... Да... Это классно, она реально получается, ребрышки получаются очень-очень нежными, прям пропитанными реально вот этими всеми вкусами и ароматами. В общем, всем спасибо за просмотр. Не забываем подписываться на канал, прожимать колокольчик, ставить, конечно же, лайкосик, вот. Ну и написать свой комментарий, что вы думаете по поводу приготовления таким образом ребрышек. А, ну, а я с вами прощаюсь, до новых встреч.